Всем привет, дорогие друзья, с вами BlackChannel, и сегодня будем продолжать грабить миллионеров в игре под названием Ziv Simulator. В прошлой серии мы ставили слежку за жителями, следили, что они там делают, что продали на BlackPay вини. не знаю, зачем им это надо, в этой серии нам надо будет... Сымитировать сигнал ключа мистера Доминика Терет. Будем у него машину гонять. Надеюсь, он не обидится. В принципе. Ну, это я не чуть-чуть. Ну просто, ну серьезно, у тебя и так богатый. Ты, ну хотя бы мне, да? Я бедненький вор. Мне нужно на пропитание как какие-то деньги. Так-то будем грабить его. Кстати, возможно, в этой серии будем разбирать машины. Они, а невозможно, а точно будем разбирать. Потому что затягивать больше нельзя. Я и так затягивал. Я прошлой серии хотел еще их разобрать. Но думал, ну давай, на следующую, на следующую, на следующую. И так вот уже какая по счету сейчас серия. Девятая, восьмая, вроде. Где-то вот так вот. И будем именно доминика торетто машину угонять и разбирать. Потому что ну, она все-таки пановее. она вот что это такое вообще? Что это такое? Вот, вот именно вот это вот. Наверное, 80 -го года там фигня, даже двигателя нет. Смотрите. Видите, ну там уже грабили, походу. Без меня. Тут может быть еще есть что-то, мы еще не смотрели. Так вот, давайте поедем, в принципе, посмотрим. Мне еще написали в комментариях, что там у него есть в доме сигнализация и на улице и два охранника вроде бы ходят как бы все время, никуда не уходят, просто ходят и следят за порядком. Как, тут все серьезно, тут нет такого беспредела, как раньше было. Тут уже на, рассчитывать на то, что они не заметят там или уйдут на завод работать, такого нет. Тут будет со временем круглосуточная охрана, потому что по-другому... Ну, конечно, пинхаус такой обстроил, даже не пинхаус, а обсобняк. Вот, уже сразу при входе камера стоит. Тут даже на вход даже нельзя зайти, что за дичь? На вход уже нельзя, на порог зайти даже. Смотри, он меня спалит, если я чуть-чуть просто вот так вот буду шагать, и мне спалит, серьезно. Бассейн у нее есть. Ну, ничего себе, крутой чел, на самом деле. Так, и тут еще есть. Ну, кстати, не палит. Ну, потому что я, в принципе, нахожусь, как бы, на своей территории. Я могу, в принципе, ходить. Как бы тут очень все сложно, на самом деле. Ага, тут можно, вроде бы, с камня перепрыгнуть. Вот ты, здорово. Кухня перед гаражом. Короче, два охранника ходят а, перед гаражом. Это плохо очень, что он тут ходит. Очень печально на самом деле. Ну, надеюсь, ты не будешь все время ходить, правильно? К конечно, хорошо было бы камеру поставить и проследить, что они там круглосуточно делают. Микрокамеры нету. Все. А что делать-то? Меня этому не учил. Ни Винни, никто. Что делать, если нету ми... нету куда камеру поставить? Почему нельзя? Ну, в листву спрятать. Ну, посмотрим, ну и все. В чем проблема? Нет, нельзя говорит. На крыльцо пошел. Ну и... А я пойду и сзади пограблю, в принципе. Сзади залезу, и в принципе лучше будет так. Камер нету? Да? Или есть? Или вы уже поставили? А там есть какая-то. А мой там есть, на стеклорез, эта хрень. Уй-ой, якая сахана будет. Нет. Ага, есть камера. Так-то мне сюда не пройти. Почти полностью закупорили меня. Типа у меня вариантов выйти нету вообще. Просто со всех сторон обложили. По полной. Ни туда, ни сюда, не ни двинся, ничего тебе не помню. Ну и все. О, нифига там магнитофон какой хороший. Нифига, тут звукозапись целая. Ну, мне кажется, меня сейчас убьют. Нет! стоять я не понял какого хрена ну на всякий случай закроем закроем так а у них же сигнализация я знаю есть в доме вот я же говорил блин ну еще опасно опасно тут находиться на самом деле так да как будет ломать надо как-то а? включатель какой-то браслет ну не сильно не нужен конечно ну ладно, пригодится, в принципе. А как взломать, чтобы эти все камеры выключить? Тут есть такая система, вроде должна быть. Так нет, слишком много немец занимает гитары, мне не нафиг не сдались. Туалет, окей. Ты в туалет идешь? На втором этаже, ну допустим. Ну, КПК хакер. А вот мне вот это вот интересует. Как не сюда пройти? тут не вариант на самом деле не вариант вообще я лучше наверно выйду потому что это очень будет опасно давайте сразу сюда сразу сюда в принципе по бырикому и все чтобы я и на камеры не попадался не хочу я лишний раз этих вниманий камер не хочу прятаться я же хочу побывать все я же хочу все сделать аккуратно хочу, чтобы меня никто не замечал что сделать красиво вот эти вот камеры мне нафиг не забить а мы можно примелькнуть как-то, нет? Падла. Блин. И там комнаты. И там нельзя зайти, кстати, нельзя. Только с этой стороны все. А как это? Как так-то? Вот не реально сбоку залазить? Да что за ковно Что за палочки? Вроде богатый человек живет, а хрень какую-то у себя носит. А вот бросает, короче. Да не, спалюсь, я не такой жирный, я не могу пролезть. Нет, смог. Антиквариатный, говоришь. Ну он сорёв сидит, а мне какая разница? Он прям перед домом стоит. Это плохо. Нет, смотри, уместился. Вот это повезло мне. А тут камеры есть, я в курсе. Электроника. Блин, не знаю. Нет камер? Там только в начале, что ли, и все? Включатель. Не, не, не надо. Мне не нужно. Ну, кстати, он сюда заходит. Это плохо. Так, вы ничего не слышите, ясно? А, а как? Как имитировать? Что, подожди. В смысле, его можно же... Лом. Вот, имитатор. Все, мне лом не нужен сейчас. А типа что делать? Место Тар... Это тарета с ключами. Это плохо. Мы-то вырубить надо или чё? Это что-то сложно становится немножко. А чем мне с ним делать-то? А где второй? Перед домом? Что-то мне страшно, очень. Так, ладно, давайте.. Подождем, ну хотя бы галочка стоит, это уже неплохо. Он туда пошел, пошел туда, вот падло. А, а слежки нету, ну и купить ее, по-моему, уже нельзя. Это только в начальных уровнях можно было так делать. И копов дохрена. Танец да со всех сторон меня сейчас обложит, да я ничего сделать даже не успел Если я спа, спалюсь, то все, мне хана. Читай прощай, все. Награбил, я считаю. Ну, хотя бы эти вещи сохранялись, было бы неплохо. А так ничего не сохраняется. Вот он ходит. Ну, перед домом уходит. Дебилка. Я не могу через стекло его определить, где он находится. Это камера или что? А ну-ка, она сюда идет. А ну-ка, вот это идет сюда. Так, вот это вот все все хорошо нет а вот еще провод идет ну, теперь все нормально камеры отключились временно хотя бы А чё он делает? Серьезно, он тут сидит. Я не хочу рисковать. Блин, мне страшно, серьезно очень. Блин, так и знал. Блин, надо было, оказывается, просто сымитировать ключи. Вот так вот. Сейчас взять и симитировать. рядом с ним. А я захотел просто ключи вместе с ним взять. Вот и дебил. На самом-то деле я... они же близко находятся. Можно плотную даже подойти к ним. Во, все. Типа все это хорошо? Или что надо? Что надо еще делать? Ну, типа я отметил. Она не работает. Все. Ой, я услышал. Все, все. Я сделал. Может быть уже можно? Ну окей, давай попробуем. Если можно, то давайте попробуем. Может машину надо еще пикнуть или что? А, все, я разблокировал. Типа все, я красавчик, да? Правда копы стоят, мне это не нравится на самом деле. Так, а можно открыть ворота, пожалуйста? Так, а ну-ка это что? Это просто включает свет. А нет, тут точно, точно должен быть. Вот, все. Открылись ворота. Досвидос. Я уезжаю. Ха! Все, прощай! Какая красивая тачка, просто офигенная. Во, вот доминик на такой тачке ездит. Ну это красавчик на самом деле. Вот это я понимаю форсаж Снимался и деньги заработал Купил себе тачку Да что там копы ходят Вы чё горайте? Я сейчас выйду они меня спалят На последнем месте просто Там три копа стоят Тусятся Ты чё Им что то не нравится Ему это игру стомал или чё Так ладно Надеюсь они не заметят Не заметят Они прям перед входом стоят за говно они хотят не сумить испороть или что или кого ворота где открылись открылись что-то им тачка не нравится моя походу то да пошли вы в жопу я уезжаю вас заметили мне вообще мне вообще по я уезжаю на тачки тачке Д... доминикаторета мне плевать вообще мы меня позавидовать только что я смог взять его и сымитировать прямо впритык вот так вот. один метр буквально стена отделяла меня от ключей и от, от охранников. Я просто рисковал своим здоровьем. На 5! На 5 звезд! Ну это просто до достойно уважение, просто, ну серьезно. Так, что-то она немножко поржавела, походу, когда я велся ее. В дождь вез или чё? Или тут уже все сгнило нахрен? Так, сейчас будем его разбирать, пробовать. Украсть копию картина 202. Да -а -а, не, не сегодня. У нас миссия надо разобрать, реально, Доминика эту машину его разобрать. Мне интересно, что у него за тачка вообще? Типа будем сейчас с кармеханикой играть. Если кто еще не понял, что мы будем сейчас делать, то мы кармеханикой сейчас будем играть. Я играл очень давно когда-то, но это было очень давно, настолько что я уже забыл, что надо делать так, сними проводы вот эти. Там еще вроде бы Можно и подвеску разобрать, вроде бы, да? И все продать. Ну круто будет на самом деле. Только это надолго будет. Дросель. Дросель. А ч так все быстро? Я помню, что там в кармеханике там надо все по часу, наверное, делать было. А тут все так быстро. И даже подсказочки есть. Что надо делать, свечки какие А там самому все думай. Не, ну, может быть, ты, конечно, на начальном уровне там все подсказки были, а потом все там делай. Сам э, улучшай. Я помню, улучшал тачку свою, жигу, по-моему, покупал, сарай каком-то. Ну, это было очень давно, что я уже забыл. Наверное, еще когда в селе был. Ну, не снимал, потому что у меня возможности не было. Ну, как-то свои навыки поэтому улучшал. Ну, было прикольно сначала. Ну, на самом-то деле, время... Но все равно сним... Если бы у меня возможность снимать было, я бы снимал бы обязательно, конечно. Но у меня возможности не было. Ноутбук очень лагал, и я не мог просто снимать нормально. Вот как сейчас. Стоит 20 FPS. Там, наверное, было 60, и то нет. Нет. Это когда без съемки 60 вроде бы приблизительно. А так меньше на самом деле. Там 40. При съемках у меня вообще там было наверное до 10 до 15. Уменьшалось вот так вот. А тут все хорошо, по мощный, конечно, ноут вот вообще говно. Но хотя на нем когда-то снимал очень давно, были первые видео на нем сняты все. Ностальгия, конечно, но на самом деле такая хреновая ностальгия, потому что если бы ностальгия была хорошая, я бы, я бы с удовольствием вспоминал, а так не особо. Все лагало видео, короче, лагало там куча всего проблем было, так-то дизлайки были и вообще не особо все. Сейчас на самом высшем уровне снимается. А раньше на говне снималось. они а на каком-то уровне хорошем. Ничего не было, ничего хорошего. Нет ни подготовки, никакой. никаких навыков не было по игре. Просто ну, ну по по-сильному. Сейчас, в принципе, хорошо играю, на самом деле. Вот сейчас один раз только запорол, потому что я не понял, что мне надо было делать. Они просто не объясняют вообще ни каперки. Если бы они хотя бы объяснили, что надо делать. А то я думал, ключи надо просто... Ключи у него взять, а, оказывается надо было симитировать ключи. Не ну просто это реально очень сложно. Как к нему подкрасться, если он меня видит на километр? Это он еще спит. Ну хотя как-то странно, конечно, если он спал бы очень крепко, то он бы, наверное, не услышал, и можно было у него реально взять из кармана вытащить ключи. Но а тут все-таки это игра, он не спит никогда. Он делает вид, что спит, но не спит. Это все-таки робот, так-то он не спит. Если бы тут была анимация реально, которую сна, действительно можно было его без проблем Гра э взять и все обчистить, но так нельзя. Так, что мне надо? Стоп, подожди. Я так уже половину машины почти разобрал. Сейчас, э крышка масляного фильтра. Понятно. Не, ну стой, подожди. А как мне колеса разбирать? Или надо по подходить с другого боку, да? Наверное, да. Не, ну кстати, это очень. Ре... Ну не реалистично вообще ни капельки, вообще не реалистично. В реальной жизни надо все самому разбирать, залазить под машину. И тут никаких не будет подсказок. Зеленых, красных. Просто сам разбирай как можешь, как тебя научили где-то. Ну, в... в техникуме может быть. Как я научили, так и разбирай. И все. Никто тебя помогать особо сильно не будет. Вот что мне, вот сейчас я не знаю уже, что делать. Надо колеса разбирать. Надо колеса выкручивать. Продавать на блокбей, продавать этому мужику, который там вроде еще несколько серий назад мы встречали его, который наблюдал за нами крипово. Вот ему надо все продавать и получать нехиловые деньги, на самом деле. Ни хреновые деньги, потому что это очень дорого. Тем более эта машина очень дорогая. Эта машина полностью, если в автосалоне ее посмотреть, или даже на ПВО, она будет сто тысяч долларов, сто процентов стоит. А себя разобрать, то, наверное... 50 тысяч точно будет с нее. Ну, конечно, он будет меньше брать, потому что все-таки это как бы я своровал, как бы она еще использована, нефа, не факт, что она новая прямо. Видели пороги гнилые, значит, это уже 5 точно есть. Вот из-за этого, из-за этого... А, смотри, вот эта гнилая хрень. Стабилизатор. Стабилизатор уже так тогда мне, наверное, денег немного подадут. За него и за половину всего вот этого, что с ним связано. Амортизаторы просто говно, сгнили. Ну такой на самом деле. Что-то Доминик Татарет не особо сильно следил за своим автомобилем вообще. Хотя вроде в гараже стоял, не на улице. А у меня на улице машина стоит. Ну, у родителей стоит на улице. И ничего не сгнило. Нормально все. А это сгнило? Капец. В пятизвездочном гараже стоит и сгнило. Вот это да. Или до этого будет не стояла Не знаю, что происходило с ней. Но что-то явно недоброе, потому что она прям сгнила вообще по-полному. Не только амортизатор, а там и вот эта хрень, и клапаны какие-то сгнили. Короче, как-то не особо... <ф> не особо мне денег за это дадут, но мне, в принципе, главное... Но я не хочу вообще смотреть, что там было с этими машинами сейчас в этой серии. Наверное, вне серии посмотрю. Но там, наверное, вообще будет трэш. Там не то, что чуть-чуть сгнило, там вся машина гнилая будет насквозь, потому что там вообще никто не следил за ней. Хотя бы охранники были, хотя бы кто-то следил. Вот это амортизатор хороший. Вот это, ну, чуть-чуть стабилизатор сгнил, но этот хороший. Ну, кстати, там можно было, по-моему, если... Нет, ну, наверное, не будет такого, что типа наша машина будет. Нет, такого, наверное, не будет типа мы просто будем разбирать чужие машины а именно свои нет у своей, своей машины у нас не будет но ну, который мы можем разобрать у нас есть своя машина но ее разбирать нельзя улучшать нельзя тюнинговать не, конечно нельзя ничего нельзя с этим сделать только наверное кататься можно и все но это как бы сприк... ну, скучно немножко ну а так в принципе не знаю О, коробка передач кстати, это 90 процентов или сколько не 70 процентов это прибыли от нее будет Двигатель и коробка передач, там куча. Не, не именно не весь двигатель, чтобы вы понимали. Не просто взять, можно взять и весь двигатель просто продать. Там куча всяких мел, мелких вот этих джаб, запчастей, которые надо разбирать. Нельзя просто взять целый двигатель продать. Ему он не возьмет. Ему надо вот все вот эти маленькие частички, вот эти вот все хреночки. Болт, нет, болт, наверное, продавать нельзя. Но ну, вроде я помню, в кармеханике болты даже можно было продавать. Вот до мелочей прям все можно было прикопаться там, да. А тут, по-моему, не так сильно прикопано. Наверное, только вот эти детальки и все, Остальное нет. Остальное нельзя ничего с этим сделать просто. Просто на металл сдать, возможно, можно. Но я не буду заморачиваться ради вот этих пару штучек. Нафиг, они мне сдались. Зачем? У нас тут крупные деньги крутятся. Зачем мне вот эти вот болты задавать? Нет, не буду. Выброшу или куда-то в склад все положу. Ну, не знаю. Не буду их продавать. Зачем? Я про... я буду разбирать только запчасти продавать. Зачем мне вот эти болты? Болты бесполезны. Они ничего не стоят. Они рубля почти не стоят даже. Наверное. Так-то я не думаю, что есть смысл их продавать. Хотя он даже не будет их покупать. Потому что они ему не нужны. Нужны именно только вот эти вот запчасти, больше ничего. И то, даже некоторые он, ну это не купить, потому что ему нахрен не задеться. Только вот коробка передач, именно там двигатели, запчасти, амортизаторы и все. Даже выходная труба ему не, не особо нужна будет. Он только будет брать только то, что ему очень нужно будет и очень дорогое. Возможно, я это не продам никогда и на, на BlackBerry. А, тот мужик, наверное, возьмет, да, все, ему плевать. А вот на BlackBay только берут самые важные э, запчасти, которые очень хорошие. Тот мужик берет все, потому что ему плевать, он. Алкаш, ему вообще насрать что брать. Он будет на Жигу все цеплять себе, я не знаю. Он... Пускай будет делать, что хочет, не плевать. Главное, чтоб бабки мне заплатил и все. Пускай делают, что хочет. Хоть тюнингует, хоть э... говнянка это, я не знаю. Пускай делает, что хочет silent block там по-моему тоже надо было опять сален блоков таких брать и вроде бы там можно их на блокбей продать возможно А возможно это в, в кар -механике. я же могу попутать случайно я же Кармеханик играл в основном я же не играл именно в эту часть я не играл я только в кар механик играл вот и почему я могу попутать случайно попутать но там все части почти одинаковые. Тоже слайдинг-блоки, вот эти вот все амортизаторы, все колеса. Там тоже все это есть. Рычаг подвески тоже там есть. Нифига, болт нормальный. Вот это хороший болт, на самом деле. Такой, да, можно, конечно, сдать. Но вот эти маленькие, бесполезные. Так, вот эти вот э, наружные... Кого? Наружные рулевые тяги они тоже гнилые все. Там вроде, вроде бы э, в кармеханике были качества еще, сколько процентов она годная. а тут по-моему такого нету. Тут типа годное, негодное, но все. Ну, и все купит. Вот это, кстати, по-моему, плохо. Что нету именно процентов сколько качества какое. не написано просто, серьезно. Или записано, я не вижу просто. Нет, нет, соединения, только и все. А там были качества, можно посмотреть, наверное, попробовать сейчас. Есть ли там вообще проценты, сколько она еще рабочая, сколько она еще может выдержать еще нагрузок. ну я не знаю, наверное, такого нету, потому что все-таки это не кар-механик, это все-таки симулятор вора. Тут все основные, основные силы используются на то, чтобы показать, как воровская жизнь тут проходят они а то они а как машину мы грабим они а тоже мы как ты разбираем нет наверное такого не будет наверное нет но мы все равно посмотрим потом когда все разберем полностью ну блин реально долго кстати мы уже минут где-то 15 разбираем её. почти не но ну если прямо полностью разобрать прямо до крупиночки наверное это минут 20 потребуется так, это все-таки, наверное, полсерии уйдет на разборку. А потом, ну и полсерии, конечно, на... А это нельзя взять? Почему? Говно? А, нет, можно. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас найдем. Вот, вот, все хорошо. Так вот, полсерии уйдет на то, что мы угоняли машину, следили за вот этим охранниками, за камерами, следили, чтобы они нас не спалили. Кстати, они нас не спалили. Вот это что удивительно. Нас никто не спалил почти, ну кроме, пожалуй, вот этого охранника последнего. Но это не читается, это не читается. Это было просто обманочка. Я не знал, что он там. Он же спал. Он по сути не должен был спалить мне. Он должен спать крепким сном и не должен ничего слышать. Я даже к нему не подошел почти, притык. Чуть-чуть и крался, не бегал не бежал, ничего. А он все равно я спалил, падла такая. Не понимаю, почему так происходит. Ну ладно. Ну, по сути, так в игре сделано. Так-то тут ничего не прикопаешься, на самом деле. Тут ничего не сделаешь. Ну, блин, ну так будет, значит, так будет все. Я ничего с этим не могу сделать. А разрабам писать бессмысленно. Они уже не увидят. Там надо было 4 года назад это все писать. Может быть, тогда услышали бы меня. Ну, и то, если у других такие вопросы были, то они не справились за четыре 4 года. Значит, ничего не никто... Никого это не... Никого этот вопрос особо сильно не волновал. Так, мы все, мы все разобрали или что? А, нет, коллектор еще выпускной. Э, и все, да? Или рычаг еще можно это, это разобрать? Ну, это ж можно, вот эту хрень можно раскрутить. Почему нет? Смотри, сколько всего еще деталей есть. Смотрите. Дофига еще можно разбирать и разбирать. В чем проблема? Серьезно, не понимаю. Все, это все, наверное, да? Или чё Или я что-то не понимаю? По сути, все. По сути, все. Больше ничего здесь нельзя разобрать. Мы полностью машину разобрали. А, нет, не полностью. Сейчас один блок остался. Но он такой маленький, я его не вижу даже. А эту хрень нельзя Почему? Ее же можно было вроде бы. Как это нельзя? Странно. Ну, в принципе, если у меня нету ничего зеленого, значит, тут ничего нельзя разбирать больше. Ну, все, значит, увозите машину, давайте... Куда? Увозите металлолог, не знаю. Возможно, куда-то еще можно отвезти. Ну, у меня нет смысла, нет, все, нет смысла. Я все разобрал, что мог. Мы целый день ее разбирали, да я не знаю, что еще можно сделать с ней. Подвеска. Да зачем не подвеска? Убирайте машину мне. Мне на не нужна все. Убирайте я продаю детали этому э, мужику, и все. Заканчиваем серию. Потому что ну а что еще делать. Ну эти я машины не буду разбирать в этой серии. Не вообще вне серии разберу. А мой-то не буду разбирать. Сейчас сильно деньги не, не особо нужны. Когда будут нужны, я разберу. Да, здорово я могу это купить пластиковая крышка 120 баксов нифига себе, какие детальки дорогие на самом деле 130 не Нет, да, стой, подожди мужик подожди мужик я тебя не буду все подряд разбираю продавать мой что-то ценное есть реально мы не посмотри, мы забыли посмотреть на Blackbay. Мой там что-то ценное, я уже ему продал за 10 тысяч долларов. А он такой, а ага, да, давай, продавай я все, дебилочка, давай. Я сейчас миллионером стану и съеду с этой помойки. Ну тайно так он и я все делал наверное, уже замысливал что-то такое. Но я вовремя остановился, я молодец. Во, смотри сколько! Раз. Нет, подожди, еще есть коробка передач 2 у нее наверно там 1000 максимум было Колесо 3 еще какая-то хрень нету нету но это уже другие машины ладно внутри но это нормально ну смотрите сколько уже 30 косарей просто поднялся молодец просто на одной машине поднимемся до вышины я же говорил что это прибыльное все-таки дело машины разбирать очень прибыльное дело на самом деле Ага. За Домини... Доминику Тарета за его тачку огромное спасибо. Он меня просто поддержал очень сильно. Просто благодарочка ему. Сколько еще денег у меня будет? 33500 Неплохо. У нас вначале сколько? 10 тысяч было? 20... 23 косаря мы подняли. Неплохо, на самом деле. За машину одну. Просто за 20 минут 20 косарей. Нормально, нормально. Не, ну конечно, если бы, у него, если, бы он, если бы он еще лучше следил за машиной, то там было бы, наверное, 40 тысяч. Если бы не ароматизаторы армониз... были хорошие, стабилизаторы, а, ну если бы все было на высшем уровне, тогда у него... <звы> Ч ⁇ это? Берет. Э, э, что это такое? Если бы у него все было на высшем уровне, то, в принципе, было бы все хорошо. И мы денег очень много набрали бы. А, что это такое? антиквариатный граммофон а мы его брали я вспомнил уже за сколько не хватает у нас до, до машины сколько 400 долларов не хватает серьезно чтобы машину купить но ну, я не буду в принципе не буду нет у меня там по сути надо еще приборы всякие покупать так вы можете машину убрать отсюда или или что-то еще надо делать нет я смотрел полностью я полностью обследовал ее. Там все разобрано. Все. Что? Что тут еще не так? хрена вот это не нравится ему или что? Все разобрано. Чего тебе не нравится-то? Ну серьезно? Все разобрано, вы видите? за бред? Убирайте машину на на помойку. Все мне она не нужна. Что за, за не понял? Я что-то не понял. Прикольно, ну ладно. Так грамофон. Надеворят: 8 косарей грамофон стоит. Нифига себе, ну это, походу кто-то дед решил вспомнить молодость и купил граммофон за 8 косарей. Неплохо, неплохо. Дед ну, я тоже уже немножко на хлеб дал и на оплату на все это нормально так на самом деле не то что на оплату мне 42 тысячи теперь я могу шиковать покупать себе какие-то предметы дорогие да какие тут у нас есть ночного видения на да, нафиг они мне сдались ументатор ключей ноутбук хакера вот мне наверное на него придется половина или все деньги вложить ну в принципе на этом все украсть копию картины это уже на следующую серию в принципе отложим потому что пока мы машиной занимались и доретом и сам тогда не буду ой дворецкий серьезно я вспомнил да да да мы тут и выполняли заказы на них ой-ой блин это будет у нас следующая серия ничего тяжелее возможно чем это это было тяжелое но так среднее если немножко прямо вникнуться то это нормальная серия несложная если надо было ключи забрать вручную, вот это вот реально было бы хард, хардково. А так нет, так, так легко. Просто взять, сымитировать сигнал, он спит себе и никто мне не мешает, это легко. Вот это легко было на самом деле. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в Discord сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей, больше бонусов, дать мне мотивацию, чтобы снимать видео качественные. Все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии можете глянуть, зайти, посмотреть. Увидимся в следующих сериях и всем пока-пока.